Здравствуйте! Вот такой тортик сегодня мы с вами с печем своими руками в домашних условиях. Не составляет никакого труда. Поверьте, попробуйте и у вас все получится. Начинаем! Сегодня делаем бисквит в домашних условиях. Это самый легкий торт, который можно украсить и будет нарядно выглядеть на вашем столе. Я взяла 10 яичек, отделила белки от желтков и сейчас начинаю взбивать белки. Так как миксер гудит, я полностью процесс снимать не буду, буду вам по частям. Взбиваем белки до густых пиков. В белки добавим вот столько соли и начинаем взбивать миксером. Миксер у меня не совсем мощный, вот слабенький 350 но пики уже начали получаться. На этом этапе заканчивается процесс взбивания белков. Вот, смотрите, когда вы поднимаете, и белок не тянется, он держится. Уже можно не взбивать. Сейчас будем добавлять сахар. Вот видите? Ну, миска должна была быть абсолютно сухая. Вот ложечка, если взять на ложке держится значит это белки хорошо взбиты теперь мы добавляем сахар нужно взбивать и второй рукой добавлять постепенно сахар вот Так по взбиваете и понемножку сыпем сахар и нужно взбивать до тех пор пока сахар не растворится в белках Теперь в эту нашу смесь добавляем ванилин. Можно ванильный сахар, но у меня ванилин. Ванилина надо намного меньше добавлять, сахар целый пакетик. А ванилина меньше, можно чайную ложечку. И продолжаем взбивать наш бисквитный торт. Когда поверхность нашего взбитого белка появляются вот такие красивые узоры, Наш э, белок уже взбился хорошо. Видите, я переворачиваю миску вверх ногами. И он не падает. В любом положении. Так, так. Тоже взбитый белок. Теперь мне нужно добавить в этот белок желтки. Но желтки нужно добавлять строго по одному. Если мы все сразу добавим, торт может сесть. То есть миксером взбиваем и по одному добавляем желтки. Итак, и перемешиваем аккуратненько, скорость уже уменьшаем, не спеша, и одной рукой все делаем. Теперь в этот взбитый белок уже с желтками нужно добавить стакан муки. Муки вот я набрала 200 грамм, здесь вот мука написано. Зафиксировать. Не видно, что. Ладно, поверьте мне, вот это 200 грамм. И берем так же, как желтки, только перемешивать будем не миксером, а ложкой. Одной рукой берете ложкой, перемешиваем и добавляем по чуть-чуть муку, так как тесто может сесть, оно очень нежное и может сесть, и у вас бисквит не поднимется в духовке. Делайте мои, с моими рекомендациями у вас все получится. Теперь берем формочку, которая вам удобна. Застилаем пергаментом. Это для того, чтобы ваш бисквит легко вышел из формы. Так можно посыпать манкой, смазать маслом. Теперь бисквит ставим в духовку. Духовка у меня холодная, можно нагретую. Я ставлю на 25 минут, 250 градусов, вверх-вниз. Но это не точно 25 минут, это приблизительно. Бисквит я достала, очень хорошо он испекся, разрезала на три части. Вот один, и вот ребенок мажет, помогает мне тортик делать. Сейчас мы его украсим, и я покажу, что получилось. Хватит, за, давай на следующий будем уже накладывать. Это уже лишнее, понимаешь? Я положила второй корж. И сейчас мы с моим милым внуком украсим тортик. Вот он, видите, уже насколько высокий. Вот, палец мой. А еще будет третий корж. Вот такой замечательный тортик у меня получился. Посмотрите, какой он высокий высоту руки. Правда, у меня не получилось, что подписать. Я же не профессиональный подписатель. У меня не поместились нижние буквы рождения. А так все благополучно. Видите, шоколадка застыла. Эти полосочки я делала. Как я делала? Растопила шоколад. Поставила микроволновку. Ложечку чайного молока. И Масла сливочного. И затем в кулечек маленькую дырочку сделала. И подписала. Очень удобно. Вот с днем хорошо получилось. А рождение у меня не поместилось. Так, вовнутрь что я делала? Коржи я вам рассказывала: делила на три части. Первый слой ничего не делала, пропитала кремом, такой, чтобы он влажненький был, мокренький. А вторую часть сверху намазала кремом и положила, выложила клубничкой. А вверх я украсила э, кокосовая стружка, крашенная продавалась. Зеленого цвета у нас синяя и зеленая, всяких цветов, белая. И очень даже ничего так получилось. А крем я делала две пачки сметаны 220% процентный. И баночка сгущенного молока. Все сбила, сахар не добавляла, ничего не добавляла. Ванильки. И такой крем крем обалденный, получается. В общем, пробуйте, делайте, девочки, у вас все получится. Надо только верить, что у ну, нас действительно все получится. Всем спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока. Завтра будем пробовать. Сегодня не будем резать. Всего вам доброго.